С вами доктор Гершин. Тема коронавируса по-прежнему остается актуальной. Понимаю, некоторым она надоела, слишком все долго и неопределенно. Конечно, можно закрыть глаза, как в детстве, и уйти от проблемы. Но проблема не уходит от нас, а уходят люди. И скорбный список продолжает расти. И он... Перевалил уже за 750 тысяч. Поэтому говорить о проблеме надо. Надо следовать рекомендациям специалистов. Надо по крупицам собирать знания, которые помогают прояснять важные для нас вопросы. Вот такой крупицей, помогающей ответить на вопрос «Почему?», хочу поделиться с вами. А нашел я ее в Библии. В Коране она тоже есть. Итак, по порядку. Вирусы обитают во всех живых организмах и растениях. Как правило, с хозяином они живут в мире, но иногда этот баланс нарушается. Например, наш родной коронавирус, который с человеком не одну сотню лет, при снижении наших защитных сил, например, переохлаждении или стрессе, может вызвать ОРВИ, может вызвать мышечные боли, сухой кашель приходящие или кишечные расстройства. Но эти заболевания, как правило, не опасны, проходят в течение нескольких дней и самое главное, не вызывают эпидемии. Теперь, что касается летучих мышей. Во-первых, мы физически как бы разделены. Во-вторых, самое главное, есть такое понятие, межвидовый барьер. То есть, Коронавирус летучей мыши для нас не опасен, так как имеется межвидовый барьер. То есть вирус мыши, коронавирус, не имеет ключей к рецепторам клеток человека. Но летучие мыши летают и опыляют фекальными все, что попадет под раздачу. А под раздачу попадают мелкие грызуны, змеи. Ящеры, хорьки, еноты, э, дикие кошки, э, разные земноводные. И вот миллиарды вирусов, попадая в эти животные, естественно, тоже хотят жить. И в течение нескольких лет приспосабливаются, мутируют в этом организме. И уже после мутации становятся опасными для человека если он, человек, будет употреблять в пищу мясо этих животных, как правило, с недостаточной термической обработкой, что называется просто под соусом. Вот э, такую цепочку заражения показали китайские ученые, как в первом случае в 2002 году при эпидемии SARS, так и во втором случае в 2019 году SARS-CoV-2. Причем были показаны виновные. Можете посмотреть на этих товарищей. Гималайская или пальмовая цевета. млекопитающее Хищник из-под отряда кошкообразных. Живет в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. В Китае мясо цвет идет в пищу. Пангалин Вид ящера. Покрыт чешуей. Длиной от 30 до 80 сантиметров питается муравьями и термитами. Мясо употребляется в пищу, из чешуи готовят лекарства. В феврале этого года китайские специалисты пришли к выводу, что Пангалин вероятный промежуточный хозяин коронавируса SARS-2. Кстати, в Китае с 26 января 2020 года запрещена торговля дикими и всякими экзотическими животными. Теперь давайте заглянем в Библию и Коран. И лишний раз удивимся вековой мудрости человечества. Еще не ведая про вирусы и бактерии, были введены запреты на мясо животных и птиц с сомнительной репутацией. Открываем Библию и читаем. Левит, третья книга, 11 глава. Всякое животное, присмыкающееся по земле, ползающее на чреве, ходящее на четырех лапах, и многоножные не ешьте их ибо они скверны и не ешьте все что упадет мертвое кстати нельзя есть по библии и мясо некоторых птиц орлы грифы коршуны ястребы чайки лебедь пеликан и цапля. теперь посмотрим коран коран запрещает земноводных рептилий мышей ежей лягушек, собак, кошек, лис, волков, хищных птиц и всякой мертвечины. Кстати, в этой же суре сказано, что разрешено в Писании, разрешено нам. Писание по Корану – это Библия. Вы сразу спросите, а как же свинина? Дело в том, что свинина в Библии тоже запрещена. И апостол Петр, проповедуя по городам и весям, часто голодал. И ему трижды снился сон, что Бог разрешает ему есть мясо, которым его угощают язычники. Кстати, в музее Дрездена есть гравюра на эту тему. А затем уже Петр, выступая на соборе перед апостолами, убедил их не затруднять обращение язычников в христианство Строгими запретами на пищу. Итак, синина вышла из-под запрета. Кстати, в Коране тоже есть такая ремарка. Она э, помещена здесь же, в пятой суре, и она так гласит: если кто-либо будет вынужден пойти на употребление запрещенных продуктов от голода, то Аллах милосердный. То есть в исключительных случаях Свинина выпадает из-под запрета и в Коране тоже. Ну вот, сегодня у меня вся информация. Если она была для вас полезна, можете сказать спасибо, поставив лайк. Если будут вопросы, пишите. Я по мере своих сил и знаний постараюсь ответить. С вами был доктор Гершин.